Здравия, друзья! Денис Залевский на связи. Сейчас хочу записать коротенькую видеоинструкцию, чтобы значит, не было большого количества ошибок. То есть некоторые люди, которые обращаются за покупкой мегаватт-контрактов, кто-то обращается за получением мегаватт-контрактов по акции, После просмотра инструкции, видеоинструкции о том, как завести кошелек, где взять адрес кошелька и так далее, все равно совершают ошибки. И чтобы этих ошибок этих избежать, сейчас коротенькую инструкцию мы еще дополнительно сделаем. То есть, смотрите, вот вы завели кошельки. Сразу уточню, что... Кошелек биткоина заводить не нужно. То есть, если он вам нужен, пожалуйста, заводите. Если нет, то, в принципе, его не надо заводить. А в инструкции мы его завели. Ну и как бы хорошо. Теперь смотрим значит, саму суть понимания. Для чего нам нужно заводить кошелек эфириум и э, мегаватт контракта. То есть, токен, мегаватт контракт это токен. То есть, это не криптовалюта, это токен. Токен прикреплен, скажем так, вживлен, там поселен в кошелек эфириум. Поэтому, чтобы вам завести токен, вам необходимо сначала завести кошелек эфириум. А в него уже добавить токен мегаватт-контракты. То есть, если вы видели по инструкции, да, то когда вы вот регистрируетесь на аватаре, нажимаете вот здесь вот «Мои счета», вот у вас отображаются... То есть если у вас еще ничего не заведено, у вас тут пусто, вы нажимаете создать. Первым делом в названии пишите эфириум, там эфир, по-русски пишите. То есть это для вас название кошелька. Здесь у вас либо автоматически вставляется пароль, если вы нажали сохранить, либо вводите сами пароль, который вы указывали при регистрации. Делали. И потом... После того, как вы тут написали название, сюда ввели пароль, нажимаете кнопочку вот эту Ethereum, вот синенькую, ее нажимаете, потому что по умолчанию стоит нажатая у нас Bitcoin. И в некоторых, которые люди забывают ее нажать и нажимают сразу создать, у них создаются кошельки Bitcoin. То есть нужно нажать Ethereum, вот сюда вот, а потом уже нажимаем создать и у нас создается кошелек эфира вот этот вот эфириум потом уже нажимаем добавить токен и э, в названии пишем мегаватт контракт по русски э, я вот видите написал электричество да вообще когда его создавал то есть это для вас название для вас э, также пароль от кабинета токен нажимаем где ничего не выбрано листаем Вниз и смотрим. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Он постоянно добавляются новые токены и он маленечко уходит вверх. То есть вот снизу он был раньше шестой, теперь восьмой. Вот ищем мегаватт контракт МВК. Вот он. Все. Нажимаем на него. То есть он у нас сюда вставляется. Потом счет. Нажимаем. Выбрать счет. И у нас видим вот счет эфир. То есть, какой вы, как вы назовете кошелек эфириум, так он у вас будет тут отображаться. То есть, его выбираете, там эфир, эфириум и так далее. Все, и нажимаете добавить. И у вас создается этот токен. Далее, чтобы вы, вам правильно взять адрес кошелька, обратите внимание на вот эти вот выделенные жирным шрифтом, надписи, то есть видим адрес, вот он выделен адрес, вот строчечка адресов и соответственно на... вот у нас кошелек мегаватт контрактов вот кошелек эфириум чтобы нам взять адрес кошелька, вот он нам на него просто нужно нажать левой кнопкой мышки один раз вот мы нажали один раз левой кнопкой мышки, видим появилась надпись скопирована, все он у нас скопировался можем вставлять, отправлять то есть в Skype там или куда, где, где общаетесь вы с тем, кто вам скидывает акционные мегаватт контракты, либо продает вам мегаватт контракты. Если же вы нажали просто на кошелек, ну, либо, то есть не на адрес на это, да, вот на сам кошелек, в любое поле кошелька, то есть вот там на монетку, на вот сюда, либо просто на пустое поле, он у вас открывается. То есть и после того как он у вас открывается некоторые берут копируют вот отсюда адрес токена прошу обратить внимание что это адрес токена это не адрес вашего кошелька если вам кто-то переведет на вот этот адрес мегаватт контракты они уйдут в эмиссионный центр понимаете то есть они вернутся обратно туда откуда пришли и не попадут ни к вам и не вернуться к отправителю будьте внимательны вот это адрес счета как бы его тоже не нужно то есть он он не нужен поэтому обращаю ваше внимание если вы все таки как-то нечаянно нажали на кошелек он у вас открылся вам следует сразу же, как только вы увидели вот эту монетку, сразу же нажать вот здесь вот на кругляшок. Если у, вас, у меня тут стоит фотография, у вас там, если фотографии нет, то тут буква Я такая маленькая. Нажимаете на нее и нажимаете мои счета. И возвращаетесь в исходную точку. И берете, как полагается, адрес кошелька. Нажимая на него левой кнопкой мышки один раз. Все, он копируется. <coughs> Таким образом. Также теперь не отходя от кассы, скажем так, покажем еще, покажу такую вот вещь. То есть, многие спрашивают, как мне узнать, сколько будет стоить бестопливный генератор. Есть обычные, обычная система, как посчитать. То есть, берете и вычисляете необходимую мощность генератора, которая вам будет нужна для ваших нужд смотрите сколько стоит такой генератор на рынке то есть вот есть какой-то сайт энергопроф не знаю что за сайт чей это сайт вообще не важно просто где-то его нашел в интернете и на этом сайте где у нас тут вообще каталог наверное, каталог вот дизельные генераторы и смотрите сколько стоит дизельный генератор необходимой вам мощности. Например, вам нужна мощность 10 киловатт. 10 киловатт. Выбираете, нажимаете подобрать и смотрите, вот 10 киловаттные какой-то определенной фирмы. То есть это значит, что другие, другие фирмы могут стоить по-разному и так далее. Вы примерно ориентируетесь по ценам. Вот 150. Так, розничная цена. А, ц, так, первая цена это цена за товар при заказе монтажа. И вторая розничная цена при заказе без установки. А, в общем, ну, при, берете по максимуму. Да, вот, смотрим, 170. там. 4, 177, 162. Ну, берем, возьмем 170 тысяч, да, умножаем на 2. Соответственно, получаем 340 тысяч рублей а, примерно. Да, будет стоить а, в рублях а, без топливный генератор а, компании Search Energy. Соответственно, чтобы нам а, вычислить необходимое количество мегаватт-контрактов, которые нам понадобятся для его покупки, мы берем просто 340 тысяч, делим на 3100. То есть это цена за 1 мегаватт контракт, за 1 мегаватт -контракт на, значит, с момента с 1 сентября 2018 года. И получаем сумму 109. 109.68, да? ну, то есть, 110 мегаватт контрактов вам понадобится для приобретения а, такого генератора. Смотрите, значит, берете просто с запасом, потому что видим, что разбег цен там, и так далее, есть какие-то там а, рамки. Берете просто, например, если, смотря на сколько вам позволяют средства. То есть, сейчас 100 мегаватт контрактов это 1000 рублей. Ну, 1000 рублей это не такие уж большие деньги, то есть можно там добавить, да, купить, например, там на 2000 рублей 200 мегаватт контрактов, что вам точно хватит с запасом, да, там, может быть, вам понадобится большая мощность, там, или несколько генераторов вам понадобится. То есть, ну, в любом случае, потом приобрести по 10 рублей их уже не будет возможности. Поэтому можно найти и 5 тысяч рублей, там, и 10, и 15, и 50, и 500, чтобы приобрести необходимое количество мегаватт-контрактов. Тут далее уже все зависит от ваших возможностей и вашей веры в успех данного проекта. Как-то так, друзья, объяснил на пальцах. Надеюсь, все понятно. Завершу на этом наше видео. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Правовед Залевский. Ставьте лайки. Делитесь этим видео. И до новых встреч.